Всем привет! С вами Александр Грачев. Сегодня мы с вами смоделируем просто табурет и сделаем на него чертежи с деталировкой. Моделировать мы его будем не сборкой, а деталью. Я скажу, почему именно не сборка. Назовите хоть одну вескую причину, почему должна быть сборка. Те, кто работает в столярках, должны знать, что здесь не делается каждая деталь отдельно, а заготавливаться все будет по гоножам. И важно разложить эти детали именно на доске, на которой будут они кроиться. Причем и доски, скорее всего, будут разные. Я вообще всегда против сборок. И считаю, что где в ней нет необходимости, делать все нужно в детали. Итак, поехали. Да, вот такое вот странное видео я нашел на ютубе. Человек записал видеоурок о том, как сделать просто табурет. Делает его почему-то деталью и говорит о том, что нет веских причин для того, чтобы делать это сборкой. Он вообще против сборок и использует их крайне ограниченно. Во-первых, интересно, когда он их использует и при каких обстоятельствах он их использует. А второе, называть веские причины. Но Одна из веских причин, что по спецификации к этому изделию непонятно, из какого материала стоит это изделие. Какой материал необходимо купить. Получается, что материал просто не знаю, сосна там, или ель или дуб. Но непонятно, что нужно купить: брус, доску, горбыль, бревно. Второй вопрос: как использовать часть этого изделия в других проектах? Да, в табурете, наверное, это сделать проблематично, но если это будет что-то более сложное, не знаю, например, стол или шкаф, тогда здесь одну деталью будет сделать очень трудно и неудобно что самое главное невозможно будет редактировать это изделие сейчас я покажу как сделать этот просто табурет правильно просто сборкой сейчас попробуем сделать э, этот табурет сборкой э, сборку я опять буду делать при помощи виртуальных компонентов будет наверное э, одна подсборка это сидушка набранная из щита то есть делаем также же ее из досок. Она будет отдельно собрана, склеена, опилена. И отдельно детали, это царги и ножки, сделаем в контексте сборки самого табурета. Поэтому вставить компоненты, создать. Здесь я выберу доска. Да, доска. Я сделал себе два шаблончика, доска и брус. Так, щелкаем ОК. Ну, вот у нас появилась новая деталь. Ее запихнем в новый узел сборки. Да, И эту сборку зафиксируем Вот таким вот образом Зайдем в детали, я не помню какого там Размера, ну давайте сделаем Я не знаю, там 400 миллиметров. То, собственно говоря, абсолютно не важно Сколько там, 400, 300 Или можно 300 сделать Давайте сделаем 300 мм Пусть такая маленькая будет табуретка Сделаем Копию детали можно в принципе было и массивом размножить здесь ничего страшного в этом нет и точно также можем даже отзеркалить если мы точно знаем что у нас сидушка будет стоять из трех досок давайте отзеркалим относительно плоскости спереди Здесь щелкаем «Ок». Ну вот у нас зеркальное расположение компонента. Компонент, собственно говоря, тот же самый. Ничего не поменялось. Три одинаковых досочки. Теперь сделаем э, ножку. Ножку я сделаю из бруса. Брус 50 на 50. Здесь на торце нарисуем такой шип при помощи инструмента прямоугольник из центра. Соответственно, центр прямоугольника должен лежать на средней точке осевой линии. Я не знаю, сколько там нужно оставлять этого шипа, но пусть здесь будет, я не знаю, 10 мм. 10 здесь, 10 здесь. И также на 10 мы заглубим, переставив в сторону выреза, то есть чтобы вырезалась у нас внешняя часть прямоугольника. Ну вот, собственно говоря, это и получилось. Так, теперь сопрягаем две грани. И здесь ставим, ну, например, там, я не знаю, 15 мм. Так, 15 и так тоже 15. Ну, высотой пусть эта ножка будет, ну, сколько там, ну, 350 или 400 миллиметров. Собственно говоря, не важно. Ну, пусть она будет 400. И теперь на этой ножке необходимо сделать вырез треугольный. С каким-то он будет углом, я не знаю. Ну, допустим, он будет 85 градусов. И высотой ну, 200 миллиметров в любой момент можно подправить насквозь теперь заходим в редактирование этой детали в принципе можно и на другой грани нарисовать но я хочу отзеркалить я возьму плоскость возьму две кромки перенесу эту плоскость чуть повыше и при помощи инструмента зеркальное отражение через плоскость Сделаю еще один элемент. Вот таким вот образом. То есть у меня получилось два зависимых элемента. Один зависит от другого. Меняем один. Ну, здесь, например, 83 градуса. И второй также меняется. Очень удобно. Давайте вернем назад. 85. Здесь можем, в принципе, сразу нарисовать два выреза, две фрезеровки, подшип, два пазика. Ну, посмотрим. Так. Да, в принципе, наверное, нужно нарисовать два Я просто не помню, какие там у него размеры были. Нарисую примерно. Я думаю, никто не обидится, если если они будут чуть-чуть другие, никак у Корифея, который все делает деталью. Пусть здесь будет, да не знаю, там также 10 мм. Здесь, допустим, 11. Здесь также 10. И сколько? Ну, не знаю, ну пусть будет там 40. То есть также делаем на 10 миллиметров. Можем, кстати, вместо прямоугольника взять инструмент «Прорезь». Это такой прямоугольник с скругленными углами, но не знаю. Как там в столярках делает, я, к сожалению, не знаю. Ну и нарисуем второй. Можно было, в принципе, нарисовать в одном эскизе, но я нарисую в разных. Здесь поставлю коллинеарность. Здесь я также поставлю коллинеарность. Ну, у нас горизонтально зафиксировано. Осталось только зафиксировать вертикально. Ну, пусть здесь будет, я не знаю, какой размер. Ну, там 25 миллиметров. И здесь пусть будет, ну, там 30 миллиметров. Мм. Также на 10 миллиметров. Да, брус мы можем взять, кстати, поменьше. Наверное, там есть разные размеры. Может быть, там 30 на 30 есть. Или там 40 на 40 есть. Ну, неважно. Собственно говоря, абсолютно неважно. Ну, и также здесь... Можем перенести эти два элемента выше зеркального отражения, так как мы рисовали на той же стороне, что и вот этот треугольный спил. И добавим их просто в зеркальное отражение. И они, собственно говоря, нас отразятся на нужной нам стороне. Вот Такая вот у нас нога получилась. Отдельная нога. Это не тело в детали, отдельная деталь со своими свойствами. Забитой длиной, размером, материалом, массой. То есть, если нам нужны ножки из одного материала, а там сидушку из другого, как бы с этим проблем нету. По спецификации все это отразится. Еще один плюс делать э, изделия так, как они должны быть выполнены в натуре. А не так, как, как удобно, как меня научили, там, как дядя Валера меня научил. Ладно. Дальше. Теперь эту ножку, наверное, мне нужно э, повернуть вокруг оси. Ось сейчас мы добавим. Ось мы можем добавить в принципе и в сборке этой сидушки, либо добавить ее в сборке а, самого табурета. Ну, давайте добавим ее в сборку табурета. Я думаю, здесь ничего страшного не будет, если у нас появится один дополнительный элемент. Да, вот она, ось. И теперь попробуем сделать это круговым массивом. Выбираем ось и количество ставим 4 при равном шаге. У ну, нас получилась вот такая вот уже похожее что-то на табуретку. Осталось нам добавить только две царги, и, собственно говоря, на этом построении на это закончено. Перейдем к добавлению отверстий под шип вот, в сидушке, так как у нас есть шип в ножке, а в сидушке пока нету. И поэтому здесь присутствует некоторая интерференция. Вот она. Мы от нее избавимся. Точно так же я вставляю сборку доску. Вот она появилась. Я ее освобождаю. Какая она там должна быть, опять же, не знаю. Но пусть будет 22-я. Ну здесь как бы абсолютно не важно, Просто не знаю сортами этих досок, какие они там бывают. 22-я так 22-я. Сопрягаем вот эту часть. Здесь можем сопрячь по базовой плоскости справа-справа. Расстояние здесь 170, значит 170 плюс 10 плюс 10. Вот такое вот у меня должно быть расстояние. Да. Так, ну пусть эта досточка будет шириной, там, я не знаю, 80 миллиметров. Поменьше здесь 10 а здесь, а здесь 40 50 ну 60 пусть она будет 60 так. и точно так же добавим шип как мы добавили э, шип к ножке возьмем нарисуем осевую линию добавим здесь шипчик здесь он пусть будет я не знаю там 9 и 5 нет, не 9,5. Ошибся. Вот здесь он должен быть, наверное, 10,5. А вот здесь он должен быть 9,5. С краев 9,5. Ну да, вроде что-то похоже. И также при помощи э, вытянутого выреза переставляем в сторону, и все, что не нужно, у нас отлетает. Ну, вроде как бы похоже. Теперь при помощи э, типа сопряжения «Ширина» Выбираем две грани или две плоскости на одной детали. И выбираем две грани или две плоскости на другой детали. Ну вот у нас деталь встала на место. Вроде ничего больше не шатается. Деталь полностью зафиксирована. Ну а теперь попробуем также размножить ее круговым массивом. Ну и отлично. И последнее деталька у нас здесь маленькая такая также давайте сделаем 25 плюс 10 плюс 10 45 миллиметров она у нас должна быть давайте сделаем ее конфигурации, чтобы меньше плодить файлов 0.2 здесь поставим Что там? 45 должна быть выберем эту конфигурацию 45 и посмотрим у нас здесь автоматически все подравнялось да кстати забыл добавить здесь нужно зеркальное отражение Плоскости справа есть. И точно так же на первой конфигурации нам нужно просто высветить. Просто высветить. Есть. Отлично. Теперь у нас в одном файле получилось как бы две разные детали. 0.2. выбираем конфигурацию. Здесь сопрягаем таким вот образом. Здесь сопрягаем по плоскости справа. И нам нужно сопрячь теперь шип и прорезь. Ну, при помощи того же э, инструмента сопряжение ширина добавляем еще одно сопряжение ширины при помощи четырех выбранных граней. Ну вот, собственно говоря, и все. Также добавляем в местный массив круговой. Окей. Okay. Здесь нам необходимо сделать вырез. Можем сделать вырез в контексте. Возьмем среднюю точку. Здесь также прямоугольник с центра. И поставим здесь размер. Ну пусть здесь будет, я не знаю, там какой 0,3 ставить. Или какой еще. Я не работаю с столяркой, поэтому мне неизвестно. И на 10 миллиметров. Окей. Okay. Попробуем отзеркалить. Попробуем это отзеркалить. Выберем элемент и выберем относительно чего зеркалим. Окей, окей. Да, здесь э, не совсем получилось, потому что компонент расположен э, не зеркально. Хотя мы, наверное, можем подредактировать. Наверное, нам нужно было не на зеркальном компоненте это делать это отсюда. Хотя мы можем отредактировать и здесь. Редактировать. Вытянутый вырез. Сейчас мы просто уберем эти ненужные точки. Сюда сопряжем. И вот сюда сопряжем. Уберем эти размеры и поставим их заново. А тут компонент сделаем зеркальным в том плане, в котором нам необходимо. 0,3. 03 так смотрим здесь у нас зеркально на исходном и теперь зеркальный компонент нам нужно поставить зеркально то есть это у нас исходный а это должен быть зеркально сейчас мы его повернем вот в такое вот положение ага. а этот у нас будет компонент без Вырезав, мы их просто здесь погасим. Все готово. Сохраняем и меняем конфигурацию. Ну, вот, собственно говоря, и все. Одна деталь, две конфигурации. Немного у нас здесь сбилось, ни к той кромке привязались, потому что мы поменяли деталь. Сейчас мы выберем другую кромку и все должно в принципе встать на место. Сейчас мы погасим массив. Здесь мы эти два компонента также пока погасим. Здесь выберем, сколько там было, 15, по-моему. 15 и здесь 15. Так, теперь попробуем высветить одну царгу. Вот она. И высветить вторую царгу. Вот она. И высветить сам массив. Угу. Вроде все получилось. Теперь осталось только проверить на интерференцию. Анализировать проверку интерференции. Да, здесь чего-то чуть-чуть у нас пошло не так. Необходимо чуть-чуть подредактировать. Проверим еще раз. Ну, теперь без интерференции. Отлично. Итак, у нас получилась э, сидушка и получилась ножка. Одна царга, вторая царга. Отключим исходные точки. Теперь, если нам нужно э, поменять материал какого-то э, из элементов, этого табурет, то мы легко это можем сделать. Например, нам нужна сидушка из другого материала. Ничего там не нужно дописывать в чертеже. Просто необходимо поменять материал в, одной, в двух деталях. Да, у нас деталь и конфигурация. Сменяем да, материал и получается, что у нас там э, деталь стала из другого материала. Сейчас попробуем сделать э, деталировку и спецификацию. Итак, я сохранил на все файлы на диск, и теперь можем сделать чертеж. Файл «Создать чертеж сборки». Выбираем шаблон чертежа и просто переносим эту табуретку. Если нужно, добавляем какие-то там виды. Заметрию давайте добавим сюда. Поставим размеры какие-то там. Поставим на да, массивную линию не совсем корректный размер 4 с 12 ну и не важно принесем пока вот сюда вот и здесь наверное добавим спецификацию к этому изделию спецификацию мы сейчас отредактируем добавим нужные строки Точнее, столбцы. Здесь мы выберем, например, материал. Этот столбец мы удалим. Он нам не нужен. Добавим еще один столбец. Пусть это будет... Наименование. Можем написать здесь, что это за детали и здесь проставить позиции номер ну, два это ну ножка ножка здесь царга и здесь также царга и данные э, записи записываются в детали теперь сделать э, деталировку ну, собственно говоря все просто открываем какую-нибудь деталь и переносим ее на чертеж меняем вид, допустим вот так. Теперь зачем делать деталировки? Вот я сейчас покажу, зачем делать деталировки. Ну, допустим вот таким вот образом. При помощи команды элемента модели мы выбираем элемент, и размеры этого элемента тут же переносятся на модель. Щелкаем ОК. Можем сделать таким образом не только с размерами, но и с какими-то примечаниями, шероховатостями. То есть один раз записали в модель и просто импортируем на чертеж. Вот и весь фокус. Экономим целую кучу времени и сил. Здесь можем поставить там, размер для справки. И здесь поставить значит, дальше там, 5 градусов. Обновим, и вся информация с деталей у нас переплыла на, э, в основной надпись. Следующая деталь и так далее. Берем эту царгу, например. Она у нас еще к тому же с конфигурацией. Вставляем эту царгу, по-моему, на 103. Если мы вставим несколько э, разных деталей на один лист, то в основной надпись перетечет информация только первого вставленного компонента. Есть, как бы Можно вставлять несколько, но необходимо добавить какие-то там заметочки, чтобы понимать, что это за деталь. Здесь абсолютно точно так же делаем. Размер 1, размер 2. Здесь 50. Здесь можем добавить опять же осевую линию. И в принципе можем добавить заметку. Выбрать с модели, на которую прикреплено примечание, и, допустим, обозначение. Вот она у нас прикрепилась. Ну, к примеру, да, можем добавить там наименование, там размер и так далее, все что угодно. Теперь я скопирую этот чертежный вид, отнесу его чуть ниже. И просто поменяю на нем конфигурацию. И видите, размер сразу изменился. Здесь проставлю один размер размер. Здесь точно так же можем проставить осевые линии. И еще нам, наверное, нужна одну деталь, это сидушку. И, собственно, надо, наверное, сборку еще перенести. Поэтому я открою отдельно сборку и отдельно одну эту деталь. Сейчас перенесем сборку. Таким вот образом можем подправить здесь масштаб поставить не покрупнее и добавить сюда спецификацию чтобы понимать из чего эта э, сборка состоит ну, здесь также да у меня не настроен шаблон спецификации но как бы с этим проблем нету один раз настроить и сохранить как ну, собственно говоря, вот у нас э, из чего состоит эта сборка. То есть у нас две одинаковые позиции два раза встречаются. То есть это одна и та же деталь, просто она повернута на 180 градусов. И средняя деталь без выборки. Можем здесь там сердечко нарисовать. Ну, не важно. И добавляем последнюю деталь, эту деталь от этой сидушки. То есть точно так же. Выбирать сначала первую конфигурацию. Так как мы делали в контексте сборки, то, соответственно, здесь размера нет. Ну, мы можем поставить вот таким вот образом. И также просто поменять конфигурацию, и у нас изменится. Сам элемент. Ну, собственно говоря, и все. А, да, наверное, необходимо показать, если что будет, если мы поменяем материал. Ну, например, пусть у нас ножка будет не из сосны, а, например, из дуба. Так, хорошо, сохраним. И вот у нас поменялся сразу материал. Теперь у нас брус стоит из дуба. А вот эту вот деталь, ну давайте, допустим, поменяем на клен. Пусть это будет клен. Одна конфигурация и первую конфигурацию точно так же поменяем на клен. В модели поменяли, внесли какие-то изменения в модель и у нас сразу в чертеже абсолютно... Правильная информация. Не нужно нам какие здесь заметки писать вручную, что это, там, что это клен, что это дуб, я не знаю. Там, но это, это абсолютно ничего не нужно. Да, хочу еще показать одну очень интересную вещь. такой как быстро сделать э, вид с разнесенными частями. Выделяем все и просто тянем за ось. И у нас они разносятся с равным шагом для более точного и быстрого понимания конструктива. Теперь берем, копируем этот вид, удалим ненужные позиции и поставим галочку «Отобразить в разнесенном состоянии». И вот у нас вот таким вот образом получилась наша табуретка. На этом все. Наверное, видео получилось довольно-таки длинным и, скорее всего, нудным. Но э, если здесь нести некоторую параметризацию, например, завязать размеры на уравнение, там, на сидушку можно завязать или на глобальную переменную какую-то, то меняя раз, э, значение этих глобальных переменных, можно переставить модель очень быстро. И, собственно говоря, в других проектах можно брать детали из этого изделия. То есть деталь уже спроектирована, она имеет правильные размеры, какие-то обозначения, заметки и так, далее, и, так далее, и так далее. И мы ее берем, она уже у нас уже полностью готова в другом проекте, она полностью готова к использованию. То есть если нужно там поменять размер, то в этом проблем нет. В варианте многоуважаемого автора, который не видит смысла в сборках, Ему нужно будет э, сохранить тело. Это тело будет привязано, опять же, к этой детали. И там невозможно будет его редактировать, потому что оно будет э, привязано к исходному элементу. И если он захочет что-то там э, подредактировать, там все поплывет, поедет. Ой, это какая-то жесть. Э, По-моему, многоуважаемому автору необходимо чуть-чуть э, подучить Матан. Да, всем спасибо э, за просмотр. До новых встреч.